Считается, что Завоевательные войны завершились в тот день, когда Заклинатель Бурь в Храме Бога помазал Эйгона на царство. Однако еще не все семь королевств покорились Завоевателю. Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Максим, и это канал Максифек. Добро пожаловать в Крусалер из 2 с модом на Игру Престолов, Эйгон Таргариен, его сестры и его завоевание мира. Но пока что, пока что мы не переходим к завоеванию мира, потому что мы еще не очень крепко сидим на железном троне Вестероса, и нам нужно как бы решать проблему с мятежниками в нашем королевстве. Разумеется, разумеется, у нас есть драконы, и с их помощью мы сможем уладить все это немножко быстрее. Вот, сейчас мы поднимем войско простора. Встанем его главу, естественно Эйген будет нам помогать, будет Де... Нет, Дейл не будет у нас э, Никаким э, полководцем Обойдется а Давайте Криспиана Криспиана назначим, э, Селтигара и Рейнис Рейнис, сразу два дракона будет участвовать в схватке Это хорошо И у нас здесь, кажется э, Лорд Дандарион, да? Э, восстал Сейчас нужно ему помочь э, Точнее не помочь а помочь вернуться а, Помочь вернуться, на самом деле, под, наш, под наше управление Потому что он наш вассал, и он должен нам подчиняться Так, мы должны выбрать хранителя запада Блин, сейчас запад у нас не под нашей, не под нашей защитой Скорее всего мы не сможем А, нет, запад это западные земли, это утес Да, да, лорд запада, Лорн Ланнистер будет назначен Отлично. Так, Лани Спорт переживает э, вспышку заболевания Серая Чума. Этого еще не хватало. Этого еще не хватало. Сейчас у нас что? Сейчас у нас что, будет эпидемия? Ну уж нет. Что-то мне это вообще не нравится. Слишком рано. Они не должны так рано начинаться. Эти эпидемии. Ой, сколько заговоров, сколько заговоров. Наверное, разработчики специально сделали так, чтобы в игре престолов а, существовало очень много заговоров. Потому что это игра престолов. Здесь постоянно что-то какие-то заговоры происходят. Да вы только посмотрите, сколько, сколько этих заговоров. Боже мой. Как же жить-то среди них, среди всех этих заговорщиков? Гаденьких людей. Все хотят кого-то убить, всем что-то... Ой, еще... Беременность вашей жены проходит не вполне удачно. с нас хотела убить в прошлой серии, кстати говоря. Она страдает от осложнений при беременности. Последние несколько дней ее состояние ухудшилось, а она уже не может встать с постели. Если за ней не будут ухаживать должным образом, она может не пережить беременность. Пусть священник помолится о ее здоровье, но ей не священник нужен, а ей нужен врач. Что? Кажется, Эд... Эдмунд Гарденер, шпион, посланный Верховным Лордом Мерном, чтобы собирать слухи. Возможно, он здесь, чтобы узнать о нашем заговоре. Убить его немедленно. Так, он умер при подозрительных обстоятельствах. Хорошо. Хорошо. Так, ваша светлость. Есть мнение, что одному из ваших вассалов стоит избегать. Взаимодействие с враждебными вам фракциями. И для этого мы должны принять соответствующие меры. Что? А, да, кстати, Верховный Лорд Лорен взаимодействует с какой-то фракцией. Да, он хочет ослабить корону. А, ну, погоди. Слушай, Харен, это же... это же... Это же ты и возглавляешь эту фракцию. Чего-то я не понимаю. Видимо, видимо, Харану Черному не нравится, что Лорен, э, Лорен Ланнистер вступил в его фракцию, он, и он мне, э, мне говорит, что. давай с этим разберись, пожалуйста. Так. Ну что ж, я отплачу ему визитом на своем драконе. Хотя, знаете, можно вынудить, вынудить вассала вы используете юридические нормы, чтобы вынудить вассал. И после этого мы сможем его арестовать, как я понимаю, да? Кстати говоря, мы можем кого-нибудь сейчас арестовать. В общем, у меня было несколько недовольных вассалов, и я решил их просто всех арестовать и отправить в ночной дозор. Ну, чтобы, так сказать, пополнить ряды ночного дозора и чтобы избавиться от ненужных вассалов. Теперь, не знаю, мне как-то стало поспокойней. Меньше проблем теперь от этих вассалов неверных. Так, и нашей армии мы не можем пока что никого догнать. Так, ваша светлость, не говорите мне про обязанности и долг. Я могу быть вашим вассалом, но это не делает меня вашим рабом. У меня есть полное право состоять в той фракции, в которой я пожелаю. Подпись, Верховный Лорд Лорен. Мелкая гниль. Можем ли мы после этого заключить его... В тюрьму а, Нет, не можем Это увеличить тиранию Так, так, так наша, наша жена, я так понимаю, родила ребенка Но с ней что-то Что-то с ней случилось Видимо, она очень плохо пережила эту беременность а, Она страдает от слабости Ладно Пусть боги помогут ей так, и у нас родился сын. Его назвали Байлейрон. Кстати, второго сына короля Эйга назвали Мейгр. Интересно, здесь будет ли здесь такое имя? Да, вот Мейгер, пускай будет все по канону. А потом, если будут появляться еще дети, то мы их будем назначать просто слу э называть случайным образом. Так, моя жена Дейнис прошла через тяжелую беременность опасные роды. И хотя бы она пережила их. и Это серьезно ослабило ее. Но она ведь еще сможет родить будем надеяться если нет то не знаю можно ее куда-нибудь отослать подальше потому что она пыталась нас убить она плела вокруг э, против нас заговоры. это не очень приятно я такое вообще не одобряю что ваша мать Валейна Валейна сбежала и вступила в брак против вашего желания она и ее любовник Вейрон решили, что они хотят быть вместе и тайно поженились. Вейрон, он, он низкорожденный, но он выше валериец. Ну, нет смысла, во-первых, нет смысла ее лишать права на наследство, потому что она уже ничего не унаследует. Во-вторых, она уже приняла целебат, и, скорее всего, вряд ли она будет, ну дальше рожать детей, которые могут как-то нам помешать? Да, пускай. Она может вступить в брак по желанию. Я не возражаю. Почему мы теряем престиж? 400 престижа! Это 4 победы в войне. А мы теряем престиж только из-за того, что наша мать решила в... выйти за кого-то там замуж. Так. Надо отправить дракона в атаку. Так, Сир Хармон Дандарион пытался убить вашего дракона, но ему это не удалось. Дракон не зверг на него свое пламя, и он получил серьезные ожоги. Сир Хармон теперь в депрессии. Так, и интересно, как же это изменит ход битвы? В лучшую сторону, я надеюсь, да? Да. Мы побеждаем. Так. Победа. А, сир... Кейл Видон Пизбери, захвачен мной. Теперь он мой пленник. Так, дальше. Нам нужно взять в плен лорда Стефана. Из Красного Дозора. Он сейчас находится в каменном шлеме. О, мы как раз находимся в этой провинции. Нам нужно осадить эту провинцию, чтобы взять его в плен. Тогда мы выиграем эту войну. Естественно, мы это сделаем с помощью драконов. Лорд Сван сбежал. Вот, вот гнида. Так, и он уже требует милосердия. Ладно, проявим милосердие. Кстати, у нас доступно решение. Расширить... Ой, как же, как же много здесь ивентов. Я просто не успеваю. Прошлая серия, вообще, кажется, за 4... Всего 4... в прошлой серии за полчаса, который я снимал, прошло 4... всего 4 месяца. А здесь еще медленнее время идет. Я больше не узнаю моего друга Варгорна. Многое поменялось с тех пор, когда мы впервые встретились и подружились. Каждый раз, когда мы видимся, себя, спрашиваю себя, тут ли это человек, с которым я хочу иметь дружественные связи. Почему он наш друг внезапно? Не понимаю. Ладно, мы разошлись. А, Стоп-стоп, что-что? Верховный лорд Лорен Л Ланнистер изолировал себя в округе Утес. Кастерли и больше не сможет выполнять ваши поручения. Тут, блин, серая чума распространяется, очень опасно. Как бы она не распространилась, например, до Королевской гавани или до, до, до других крупных городов. Знаете ли, было бы неплохо построить в Королевской гавани госпиталь, чтобы защитить ее от эпидемии. Пусть это будет стоить 100 монет и потратить все наши деньги, но зато мы хотя бы будем в безопасности. Так, здесь нам бы снова отправить дракона нашего на осаду чтобы немножко ускорить эту войну, потому что у нас еще очень много дел. Нам некогда воевать. Так, замок Клейн под осадой. Дракарис. Так, все, мы осадили каменный шлем, но это никак не прибавило нам военного счета. Так, контрабандисты в наших землях. Мастер над монетой Джареми позволил шайке контрабандистов проникнуть в королевской гаваньские земли и обосноваться там. Очевидно, этот идиот решил, что они... И вот реальный идиот. Идиот. Вот сейчас ты должен все исправить. Либо я назначу другого Мастера над монетой. Вот, Хейгана можно назначить вместо тебя, потому что ты бездарность. Хейган пускай будет э, э, мастером над монетой. Ты-то ты ты ты должен все исправить? Так, камнепля под осадой. Это где? камнепляс под осадой! Ха -ха -ха. Как же сложно быть правителем. Боже мой, как же, как же сложно за Таргариена, за Эйгона Таргариена, за Эйгона, дракона, наводить порядок в своем королевстве. Но зато мы можем прочувствовать это на своей шкуре. Ух, мелкие стычки, они нисколько не прибавляют, но при этом очень раздражают. И явно влияют на боевой дух. Сильный повелитель драконов, король Эйген. Коварные торговцы земли Мирин должны быть изгнаны из наших земель. Если вы, если вы объявите войну эмбарго персонажу э, Великий господин Зехарак, Золорак Мирин, вы не только присоединитесь к войне нашей стране, но и оплатим вашу военную деятельность. Он заплатит нам всего лишь 100 монет, чтобы мы поплыли в Мирин и помогли ему против этого великого господина Захарака, это мне вообще это меня вообще никак не колышет, меня вообще то никак не трогает, я не буду принимать либо, давайте вы сами разберетесь у меня здесь э, куча своих проблем, мы немножко позже будем разбираться с проблемами Востока, когда э, разберемся с проблемами в Эстеросе. мы вас захватим и тоже будем э, вести нести правосудие всему миру так, Ворон прибыл из цитадели. Можно радоваться. Зима подходит к концу. Окей. Окей. Хорошо. Верховный Совет Лорен, э, Верховный лорд Лорен вернулся. Мой совет, пока он в состоянии выполнять свои обязанности, как дистинца короля. Блин, у него просто шрам появился, а мне показалось, что он заразился серой хворью. Все, серой хвори тут больше нет, да? Нет, она все еще есть. Но от э, замка Ланнистров она ушла. Она куда-то на север движется. Надеюсь, она скоро прекратится. Так, Королева весенней Таргариен была верной и способной слугой мне. Я должен ее чем-то наградить. Давайте ей дадим денег. Что случилось? Оу! Я, я тут просто очень долго воевал против этого восставшего э, в, в тормовых землях. И тут, видимо... Война больше не может продолжаться из-за того, что наш брат Орис умер. Он умер? Да, он умер. И мы унаследовали штормовые земли. Блин, все. Лорд династия Бартонов пресеклась. Без наследников. Обидно, конечно. Блин, а кто же теперь станет... Кто же теперь станет лордом, лордом штормовых земель? Кого-то надо назначить, явно. Хранитель ключа из общества Железный Банк Бравоса прибыл в город Королевская Гавань. Он стремится получить выплаты по долгам, которые должен... Он еще долги какие-то имел, и, и теперь эти долги перешли на нас. Сколько он должен... 113, офигеть Давайте, знаете, что mm. uh, Я заплачу половину долга, а остальное потом Что ж, ну Теперь, когда mm. Королевства штормовых земель Нету А теперь, точнее, когда лорда штормовых земель Нет, нам нужно назначить кого-то нового На эту должность Кто же будет правителем штормовых земель Можно, конечно, лорду Стефана назначить, раз уж, раз уж он так хотел, так уж стремился стать э, штормовым королем. Или, может быть, э, моим детям. Но, блин, моим детям? Мои дети еще... Э, принцу Энису еще два года. Он не сможет быть. Вот я сейчас смотрю на всех этих штормовых лордов, ведь никто же из них не достоин стать правителем штормовых земель. Никто из них не достоин. Быть может, кто... Вот, например, Квентон Кавахорис сможет быть. В принципе, у него есть дети. Вот Ален Кавахорис. А, блин, я... Здесь он Ква... Квахерис, но я до сих пор его называю Квахорис, потому что в книге «Пламя и кровь» он назывался так. Ладно, давайте... Пускай Квентин Квахворис получит э штормовой предел. Да, назначим его лордом штормового предела. И дадим ему титул Штормовые земли. Все, отлично. Как круто теперь, кстати, выглядит герб штормовых земель. В общем, вот так вот. Лорд Бретон умер. И мы назначили нового лорда. Конечно, это печальное событие. И мы, можно сказать, потратили кучу времени и сил на то, чтобы, на то, чтобы участвовать в войне, которая в итоге ни к чему не привела. Но зато теперь Железный Трон полностью объединен. До следующего раза, естественно. И до следующего восстания, но все же. Что же будет дальше, мы с вами узнаем в следующей серии. А пока что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Всем до следующей серии, всем пока.